Как получить моргидж в покупке недвижимости первый раз? Со всей этой информацией мы сегодня разберемся. И у меня в гостях специально я пригласила для вас человека, который президент компании Tri-State Mortgage. Зовут его Сергей Радов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, господи. Спасибо, что вы пришли. Мы очень рады, потому что, как вы знаете, со всем, что происходит сегодня на рынке, плюс вся информация, которая людям поступает по поводу моргиджев, э, очень часто мы встречаем в, нашей, в нашем бизнесе, э, что люди просто от того, что не знают, что происходит, теряют голову и вообще замораживаются и не знают, что им делать. Поэтому сегодня мы будем рассказывать что нужно вообще для того чтобы подготовить себя к покупке недвижимости и как получить моргидж. Для этого первый вопрос у нас такой. Какие документы вообще нужно людям чтобы подать на моргидж? Пожалуйста, Сергей. Угу. Для получения нам первым делом необходимо проверить вашу кредитную историю. Это первый документ, который я Должен иметь. Второе, вы должны предоставить инком э, tax, если вы self-employed, или же вы должны предоставить w 2 и paystab, если вы работаете на какую-то компанию и просто являетесь как employee. И третье, вы должны показать свой банковский statement, показать, сколько денег у вас находится на аккаунте. Вот эти три основных документа, которые необходимы для того, чтобы получить pre-qualification, на ту сумму, которую вы можете оформить. Давайте начнем. Вы начали с кредитной истории. Значит, я э, уверена, что очень интересный вопрос. Как влияет кредитная или вообще влияет кредитная история на моргидж? Кредитная история влияет очень сильно на получение моргиджа, на ту программу, которую вы хотели бы взять и вообще как бы на... Весь процесс кредитной истории, наверное, это ну, один из трех китов, на основании которого вы получаете монтаж. Это звучит очень заманчиво. И да, ребята, не забудьте подписаться, потому что в следующем видео мы более конкретно будем рассказывать всякие нюансы, которые с кредитной историей имеют э, значение для получения моргиджа и, конечно, какие есть программы разные и как ими воспользоваться. Э, Сергей, скажите, пожалуйста, а что вот, как обычно мы знаем, так как я продаю недвижимость, а вы ее финансируете? Э, э, Сергей, скажите, пожалуйста. Э, как бы в финансовых делах при покупке недвижимости существует ли минимальный взнос или максимальный взнос? И если да, скажите, пожалуйста, что минимально, что максимально. Я понял. Минимальный взнос при покупке недвижимости на сегодняшний день это три процента, если ваш моргич не превышает 726 тысяч долларов. И 5 процентов, если ваш моргичник превышает 1 миллион восемьдесят три тысячи долларов. Понятно. Хорошо. В специальной программе FHA вы можете положить 3,5 процента, если ваш моргичник превышает 1 миллион 83 тысячи долларов на односемейный дом. Значит, про всякие разные интересные программы, которые существуют на рынке и которые вы, Сергей, предлагаете, мы, ребята, подпишитесь и не забудьте присмотреть следующее видео, которое более конкретнее будет вам рассказывать именно про те программы, которые наверняка вас интересуют. Скажите, пожалуйста, Сергей, значит, есть, естественно, односемейное жилье, двухсемейное, три, четыре, Кандо, Коап. Есть ли какая-то разница сегодня, так как у нас 20, 2023 год, есть разница сегодня, какой взнос должен быть по определенному, сколько семей недвижимость, или не имеет значения? Конечно же, очень большое значение имеет ту недвижимость, которую вы покупаете. Но давайте скажем за Коап, если вы покупаете Коап, то, скорее всего, вы должны оперировать э, или спросить э, кооператив сам, сколько у них позволительно положить down payment. Банки дают э, минимальный down payment на коап, и дают при 10% payment. Если вы покупаете кондоминиум или сингл family house, тут вы можете положить, как я уже говорил, 3 или 5% down payment и совершенно спокойно купить. На двухсемейные и выше до четырехсемейных домов. Там в каждом как бы отдельном случае разный down payment. Минимальный down payment, который вы можете положить на эти прапортии, если вы берете FHA loan, это и покупаете как primary residence, то есть вы планируете жить в этих домах. Это 3,5%. Но если вы хотите взять conventional loan, то в этой ситуации я уже вам должен сказать, в зависимости от того прапортия, от location, сколько вы должны минимально положить. Обычно на двухсемейные и выше нужно положить минимум 20% дома. Если вы хотите больше информации именно по этому поводу, то, пожалуйста, вы можете спрашивать у нас в комментарии в этом видео. Или же вы можете послать нам по электронной почте. Электронная почта адрес будет внизу написан для вас. Так что, в любом случае, или в комментариях, или через электронную почту, и Сергей, и я сможем ответить на ваши вопросы по этому поводу. Итак, продолжаем. Что? Ну, очень все интересно, конечно, и э, я уверена, что наши зрители э, имеют э, немножко информации. Ну, и возникает такой вопрос – Какие расходы еще, соответственно, покупки? Потому что, ну, как риэлтор, я знаю, что то, что дает down payment, это одно, но есть и то, что еще называется closing cost. По-русски, как closing cost объяснить нашим людям? Ну, я одно? бы так сказал, наверное, расходы на покупку недвижимости, расходы на закрытие, скажем так. Окей, ну вот, Сергей, пожалуйста. Какие там еще идут э, дополнительные расходы, кроме э, взноса, который будет включаться в down а На сегодняшний день closing cost он как бы делится на две части. Один cost, так называемый, это то, что вы расходуете за тот сервис, который вам оказывают. А второй cost, который тоже включен как бы в closing cost, это Ваши деньги, которые вы как бы приплачиваете себе во время покупки уже для собственного проживания. Значит, наверное, я должен остановиться на каждой части отдельно. В первую половинку, это тот ваш расход, туда входят такие три больших, как бы основные, скажем так, ваши расходы. Первое, это банковские фи. Они, кстати, на самом деле в моей компании довольно маленькие, там, может быть, максимально 1055 долларов, если вы не захотите заплатить какие-то дополнительные поинты или еще что-то. А второе – это расходы на как бы сервис. Мы должны заказать апрезал, мы должны проверить кредитную историю вашу. Все это стоит немного денег. Поэтому второй пункт – это те фи, которые вы обязаны заплатить, которые вы не выбираете. И третий, наверное, самый большой из, этого, из этой категории расход – это тайтл. Что такое тайтл фи? Тайтл фи – это тайтл компания делает специальный ресерч, по которому она вам тайтл insurance на ваш дом. Наверное, более подробно я объясню потом, что такое тайтл инсюрнс. Но вот эти три основных расхода это ваш кост. Вторая половинка коста, опять же, которая включается в closing cost, это ваши приквей. То есть вы должны купить себе страховку на дом. Она стоит, наверное, полторы тысячи, тысячу, двести долларов в зависимости от дома. Второе, банк должен заплатить за вас прапорки, таксы, которые за дом также банк берет на эскроу-аккаунт определенную сумму. Третье, вы должны заплатить своему адвокату какую-то сумму. Таким образом, вот эти все суммы вместе суммируются и получается весь квотинг-кост. Сколько это невозможно как бы определить однозначно, потому что он зависит от того, что вы покупаете и в каком штате вы покупаете. Но в данный момент мы, наверное, говорим за штат Нью-Йорк, да. правильно? большей степени. Поэтому в штате Нью-Йорк, кроме, кроме, кроме этого closing cost, еще существует mortgage такс. То есть вы должны а, заплатить штату и городу еще 1,875% от той суммы моргича, которую вы занимаете. Таким образом, в штате Нью-Йорк closing cost довольно приличный. Я бы так сказал, примерно, примерно около пяти процентов от той суммы, которую вы берете. Если собрать все вместе. Собрать все вместе. Ну да, где-то так. А если это FHA, то тогда оно немножко больше. Ну мы... наоборот, нет, на FHA меньше. На FHA меньше closing costs? Абсолютно. Окей. Интересно. Хорошо. Как определяется интерес на получение моргиджа? И имеет ли значение, что именно покупается, когда определяется интерес? Наверное, самый сложный и самый легкий вопрос, который я получаю каждый день. Причем не только один раз, а, наверное, каждый час я получаю. А какой у вас интерес стоит? А какой у вас интерес стоит? А что вы предлагаете? Вопрос интерес-трейд, он довольно такой расплывчатый, потому что он зависит от огромного количества факторов. Он зависит от вашей кредитной истории, от того дом payment, которого вы даете, от той программы, которую вы выбираете, от того property, которое вы покупаете – это Канду, Co-op или Two Family, One Family House, и от многих-многих-многих других факторов, которые составляющих этого всего дела, которые определяет интерес-трейд. Я могу обычно, как бы, я определяю, ну вот на сегодняшний день, скажем, если мы берем Single Family House, там какой-то 20% down payment, interest rate, он, ну, довольно такой определенный, плюс-минус 1,8%. Все остальное очень сложно сказать, если ваша кредитная история хорошая. Поэтому, наверное, в каждом отдельном случае, для того, чтобы вам определить и сказать точно interest rate, я должен получить то, с чего мы начали изначально, все те документы, которые да. я хотел бы посмотреть, и после этого я вам могу сказать точно interest rate, который вы можете иметь. Но, с другой стороны, моя компания всегда старается своим клиентам дать самый лучший interest rate, который только возможно в той Обе ситуации. Да, особенно вашим. Хорошо. Я просто э, хочу э, задать такой вопрос, потому что думаю, э, что нашим зрителям это э, Было время, не знаю ли сейчас это, что вот как вот э, interest rate на покупку кондоминиума почему-то был немножко дороже, чем на один семейный, двух семейный дом. Это так еще существует или это уже поменялось? Это так существует, но это не потому, что банки на сегодняшний день да, хотят как бы из, вот именно выше интересной, а потому что Феними и Фредди Мак они имеют определенные отчества. Действительно, что при покупке кондоминиума так и остается интерес-рейд выше, если вы кладете меньше, чем 25 процентов дома Потому что если вы кладете так 25% или больше, то интерес rate будет такой же, как и на Single Family House. Но для покупающих впервые у нас сейчас очень-очень много привилегий. И интерес трейд для покупающих впервые на любой тип недвижимости на сегодняшний день один и тот же. Ну вот, так что э, к чему это, это звучит, что у вас... Сергей, в вашей компании вы предлагаете, у вас есть некоторые программы, которые могут быть очень интересны для наших зрителей, которые готовятся к покупке недвижимости или кандо. И вы, ребята, должны теперь не забыть подписаться на этот канал и обязательно заденьте колокольчик и, пожалуйста, переходите на следующее видео, мы вам там расскажем про... Мы вам расскажем, какие сейчас самые последние популярные программы, которые Сергей предлагает. Да, Сергей? Да, обязательно. Есть ли какие-то привилегии сегодня на этом э, сумасшедшем mortgage <моргидж> маркетинг и real estate-маркете? Какие сегодня есть интересные программы для того, чтобы облегчить вам, ребята, купить недвижимость? И э, я попрошу Сергея немножко более вникнуть, как определяется интерес на моргич, интерес процент, я имею в виду на моргич более конкретно объяснить, для того, чтобы вы могли себя подготовить, если есть такая возможность, для того, чтобы улучшить ваш вариант для, для получения самого лучшего э, interest rate, который существует в данный момент. Как э, риэлтор, я знаю, что многие э, всегда задают такой вопрос. Э, как отражается на ваш кредит э, история всякие разные проверки на кредитную историю? Допустим, как вы шапаете на моргидж? Ну и вот на этом заканчивается э, этот момент видео. Спасибо большое, э, Сергей. Радов, что вы здесь посидели со мной, и мы с вами, и с вами, ребята, прямо увидимся на следующем видео.